Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить с вами про деньги, Here... как я их трачу во Франции, также я дам полезные советы тем, кто в будущем планирует переезд, как можно сэкономить и как, собственно, не оказаться тем самым хомячком в колесе, который бесконечно, из раза в раз тратит всю свою зарплату в течение месяца. Поехали! Приятного просмотра! Но начнем с того, что, в принципе, во Франции есть такое понятие, как минимальная зарплата, и она равняется порядка 1200 евро. Что касается аренды, то все будет зависеть от города, где вы, собственно, собираетесь остановиться. То есть, если мы говорим про Париж, вот минимальная-минимальная минималочка – это 500 евро евро, и то. То есть это по уровню ну что-то типа комнаты Гарри Поттера, да, если помните. Плюс это будет на последнем этаже. Это, конечно, плюс. То есть есть там хороший вид, можно, знаете, так, открыть, прооткрыть окошко. Как правило, в таких маленьких комнатушках туалет общий на этаже, а иногда и вообще где-то нужно походить, спускаться, идти в какое-то другое помещение. Иногда даже в Макдональдс приходится идти. Как правило, душ тоже может не быть в вашей комнате это буквально самая базовая такая комната 10 метров квадратный где есть стол и есть кровать далее если вы хотите что-то более серьезное от 700 до 1000 евро можно найти какой-то приличный вариант и это будет ну где-то в районе 20 квадратных метров также во франции есть такая вещь как социальное жилье и это не означает что это жилье для каких-то там бездомных. Есть такие проекты для людей, которые зарабатывают ниже определенной планки. То есть, например, вот на семью да, доход меньше там трех тысяч или двух тысяч евро. Вы можете подать свое досье и вам, скорее всего, одобрят. Такое жилье, оно, как правило, новое и, как правило, то есть, достаточно хорошие условия. Такие проекты их нужно прямо искать и прям сразу, буквально, вот первый день, как только вы посещаете, вы назначили в собеседование, вы сразу своим досье, сразу его вот буквально возьмите, возьмите здесь же расскажу про коммунальные платежи. За воду и газ мы платили в общей сложности 50 евро. Также еще был отдельный платеж за свет. В месяц набегало порядка 45 евро. Но здесь, в данном случае, все будет зависеть от вашего конкретно контракта. С, либо с компанией, которая вам арендует это жилье, либо непосредственно с владельцем. Далее здесь же расскажу про интернет и телефон. Я уже как-то в видео о минусах жизни во Франции, да, которая появится здесь, рассказывал про мои... Попытки достучаться до компании SFR, да, и про мои проблемы с сим-картой. В моем случае я платил первый год 10 евро, а сейчас я уже плачу 20 евро. Интернет достаточно быстрый, у меня никаких с этим проблем нет, но нужно понимать, что ваш тариф изменится через год, да, То есть, чтобы для вас это не было каким-то сюрпризом. Далее поговорим про известные всему миру французские налоги, от которых в свое время даже сбежал... Господин Жерар Депардье. Я горжусь быть русским. На самом деле, в данный момент э, французы все еще продолжают платить большие налоги. Но э, случилось два изменения. Пока все там обсуждали ковид, обсуждали э, войну в России, процент по доходному налога увеличился. Есть соотношение брюд и НЕТ-зарплата НЕТ то, что вы получаете на руки. То есть, вот этот процент, то, что вы получаете на руки, он э, уменьшился. К сожалению. Но есть и хорошая новость э, был такой налог так за битосион. Да, то есть налог на имущество, теперь он упразднен, его, соответственно, не нужно платить, но, к сожалению, все равно от уплаты налогов вам не уйти, потому что в конце года нужно платить около 130 евро налог на телевизор, если он у вас есть, и также налог на уборку мусора порядка 138 евро. Далее поговорим про транспорт. По Франции достаточно развита система транспорта. То есть, если вы э, живете в Париже, то там у вас вообще, в принципе, проблем не будет, кроме проблем с забастовками знаменитыми, да, про них я наслышан. В принципе, они могут вам подпортить жизнь, но если их нету, то, в принципе, вы можете, если вы живете вот в регионе, да, Иль-де-Франс, то есть то же самое, что Московская область, доехать в сам Париж без проблем. Есть поезда специальные, есть дальше автобусы, пересадки на автобусы, дальше э, поезда, которые именно ходят уже непосредственно, в городе, в Париже, и также метро. То есть с этим в Франции практически нет проблем. Единственное, что если вы, опять же, живете, как я, долгое время в маленьком городе, здесь, ну, просто вот вам сто процентов необходимо. Автомобиль! Здесь без него никак вы не обойдетесь. Тем не менее, что по поводу, что по деньгам, Лерус, что по деньгам-то? Если вот вы поедете во Францию как турист, то советую вам не каждый раз покупать отдельно билетики, да, там по 2-3 евро, а купить, например, на целый день. Есть такой тариф за 17 евро транспортная карта на все виды транспорта. Также есть еще такая карта Navigo. Она обеспечивает вас абсолютно всеми видами транспорта. Значит, что по деньгам? Опять же, 70 евро в месяц и 700. 50 евро в год. Здесь вы сами выбираете свой тариф. Что касается бензина, то здесь ситуация достаточно печальная. То есть после недавних событий на Украине цена резко пошла вверх на бензин во Франции. Если раньше бензин стоил где-то 1,7-1,8, в последние месяцы 1,9, то сейчас цена уже перевалила за 2 евро. То есть, если раньше, ну, в месяц, допустим, если вы ездите на работу и обратно, то вы могли 100 евро, 120 евро да, платить. В данной же парадигме, в которой мы сейчас находимся, вы будете платить где-то 200 евро в месяц. Что в этом пункте я могу добавить, как можно сэкономить? Ну, честно вам скажу, иногда я езжу на автобусе, э, не показывая, не пробивая билетик. Нет билет! Пожалуйста, услышьте меня, так делать не нужно, потому что я знаю, где э, так можно сделать, чтобы меня не заметили. Если вы приедете первый день в Париже и такое, ой, алирус там сказал, блин, Никто не контролеров нету. Нет, я вам такого не говорю. Я говорю, что если вы ездите... 10 дней, 15-20 дней, и никто у вас ничего не проверил, тогда можно попытаться аккуратненько. Да? Также еще важный такой момент. Во Франции работодатель обязан вам компенсировать 50% от ваших расходов на транспорт. То есть, условно, сейчас я езжу, например, из моего города в другой на работу, абонемент на месяц стоит 106 евро, и каждый раз, каждый месяц работодатель мне 53 евро компенсирует. Далее поговорим про развлечения, и здесь все зависит от того, как вы, собственно, развлекаетесь, что вы хотите делать в свое свободное время. Например, поход в тренажерный зал 25 евро в месяц. Также при подписании контракта вы заплатите еще 50 евро за, собственно, подписание контракта. И также еще вам могут навязать покупку вот такого ключика от вашего именного или иногда вообще не именного шкафчика. Это тоже 25 евро. Я привожу свой пример. Может быть, кто-то когда-то какие-то другие залы более дешевые находил во Франции. Если вы вдруг решите постричься, расскажу про мужскую стрижку, про женскую, к сожалению, ничего не знаю. Значит, 10 евро – это прям самая минималочка минимальная. За 10 евро вас пострегут мастера, скорее всего, из каких-то арабских стран. Ну что, за 10 евро, что вы хотите? В Москве иногда постельство стоит дороже. Если же вы решите пойти в более приличное место, в какой-нибудь барбершоп, то здесь уже цена будет варьироваться от там, 25 до 30, может быть, 35 евро. И при этом качество будет достаточно на уровне. Далее, что касается театров, выставок, музеев, то здесь во Франции есть где разгуляться. Если вам не 26 лет, или если вы, допустим, учитесь в институте, рекомендую везде с собой брать ваш студенческий билет потому что с ним вас могут пропустить абсолютно бесплатно на многие вечери... вечеринки на Многие концерты, многие выставки. Маленький лайфхак. Вы можете в каких-то случаях показывать свой студенческий, например, из России, что я, честно говоря, несколько раз и делал. Единственное, что вам нужно, это поставить 2022 год или там, когда вы поедете во Францию. Если же вы уже отучились в институте или если же вам больше 26 лет, то билет в музей на выставке вам будет стоить порядка 3-5 евро. Говоря про онлайн кинотеатры, Например, подписка на Netflix стоит 11 евро в месяц, в общем-то не так дорого, учитывая сколько фильмов, сколько новых сериалов выходит на этой платформе. Для любителей спорта скажу, что поход на футбол будет вам стоить порядка 25-35 евро. Если мы говорим про ПСЖ, если мы говорим про Лигу чемпионов, то там, конечно, ценник намного выше. В своем видео про а, изучение французского языка я уже говорил как-то, что во Франции есть действительно классная возможность выучить язык абсолютно бесплатно, потому что есть много курсов, преподавателей, энтузиастов, которые а, готовы вас учить практически бесплатно. И эти курсы можно найти в любом городе, в Париже их огромное количество, в маленьких городах чуть поменьше, их нужно искать, но они тоже есть. Приехали во Францию, не уверены в своем французском языке, а Али, да, Али, вода на кляс, вода на кляс. Что касается Итогов по поводу развлечений Ну, у меня выходило 70 Может быть 100 евро в месяц Опять же, все зависит от вас Если вы приехали, это ваш первый раз как турист Ну, естественно, наверное, вы потратите больше Потому что хочется и Диснейленд, и Версаль И э, забраться на э, Триумфальную арку Еще что-то сделать То есть здесь уже рассчитывайте бюджет Исходя из вашего опыта, исходя из того, что вы хотите сделать Что касается супермаркетов Покупки продуктов Здесь какой бы месяц не возьми все время одна и та же цифра, 500-600 евро. У меня никак не получилось потратить меньше, но, тем не менее, я выработал некоторые моменты, которые вам могут помочь тратить все-таки меньше. Смотрите продукты со истекающим сроком годности. В больших супермаркетах есть такая специальная зона, где продукты с истекающим сроком годности размещены. То есть, например, какие-то сэндвичи, салаты, да, если вы прогуливаетесь по Парижу, хотите быстренько что-то перекусить, пожалуйста, отличный вариант. То есть, цена на 50%, на 70% иногда дешевле оригинальной. Далее, также, какой-то бюджет заложить на неделю, ну, допустим, 100-80 евро, да, один раз сходить в магазин, купить все, что вы хотите, все, что вы считаете нужно в рамках этого бюджета, и все, и больше не возвращаться, да, по мелочи. Во-первых, у вас фиксировано, вы тратите одну и ту же сумму, также вы, скорее всего, купите большое количество, например, картошки, большое количество, там, лука и так далее. То есть вам это может хватить не только на эту неделю, но и на следующую. Плюс, если вы, сами понимаете, если вы покупаете большое количество, то цена за штуку, естественно, у вас уменьшается. Также важный момент, еще есть такие супермаркеты, которые предлагают цену чуть ниже других, например, это Франпри, супермаркет, такая сеть французская, или немецкая сеть Lidl, да, она известна во Франции, как, наверное, самая дешевая сеть супермаркетов. Также совет, как можно сэкономить еще, не покупайте воду в супермаркете, вода во Франции абсолютно во всех местах хорошая, ее можно пить, то есть, пожалуйста, открыли кран, попили, все замечательно, деньги... У вас остались. Далее... Далее поговорим про здоровье. Если э, у вас проблемы со здоровьем, то не рекомендую вам переезжать в данный момент во Францию, потому что болеть в принципе э, дорого в любой стране, но во Франции еще дороже, так как цена на лекарство достаточно высокая. Есть, естественно, пути сэкономить и здесь. Вы обязательно общего врача, которому вы будете на начальном этапе приходить с вашими болезнями. Это вам поможет уменьшать каждый раз процент, от затрат на лекарства, когда вы приходите в аптеку, показываете ордонанс, рецепт, и вот вам пробивают, исходя из того, что вам выписал врач. Далее во Франции есть еще такая карточка, карта Виталия, карточка общего медицинского страхования, она также помогает вам сэкономить деньги, то есть если вы покупаете в аптеке лекарство по предписанию вашего врача, то ваша страховка, вот эта карта Виталия, общая страховка, она вам какие-то деньги вернет насчет. Если же вы просто приходите в аптеку, покупаете просто лекарства, какие вам э, вздумаются, никто вам ничего не, э, обратно не вернет. Кэшбэк вам на карту не упадет. Но с компенсацией на медицинские расходы нужно быть очень внимательным. То есть у меня был случай, когда э, очень сильно заболел зуб и я обратился в две разные стоматологии. В первой мне утверждали, что некоторые расходы, например, анестезия, да, когда вот вам вкалывают, она не возвращается. Страховая компания не сможет вернуть мне эти расходы. Меня прям забирали что нет, нет, ну вот так, что делать? Нет, не можем вам вернуть. Мы русские, не обманываем друг друга. Меня это насторожило, да, я, соответственно, обратился в еще одну а, стоматологию, и уже вот там меня заверили, что в принципе Вообще никаких, кстати, проблем нет. Это всегда рембурсируется, это всегда возвращается на карту. И для них это вообще было странно, вот это слова э, врачей из первой клиники. Поэтому вам очень нужно хорошо знать свои права. Причина остановки. В идеале нужно хорошо знать и э, юридические аспекты этих моментов. В Франции есть честные клиники, есть честные врачи, которые работают вместе с вашей страховкой, да, с общей страховкой государственной. Вот к ним, пожалуйста, и ходите. Далее поговорим про шопинг. И здесь, признаюсь, мне э, часто трудно себя удержать от очередной покупки, поэтому в конце месяца я получаю счет на 100, 200, иногда даже евро. Ну, и здесь все будет зависеть конкретно от вас, если вы такой же поголи, как и я, то э, во Франции вам будет где разгуляться Луи Виттон, Кристиан Диор и так далее, все эти бренды будут вас э, манить э, своими э, блестящими вывесками, но... Если же вы хотите немножко сэкономить, то вам подойдут такие бренды, как H&M, также французский бренд одежды Primark. или если вам нужно купить какую-то спортивную одежду, то это Декатлон. Там отличный выбор, отличное качество, и, в общем-то, для всех кошельков, так скажем, найдутся товары. Движемся далее. Здесь у нас следующий пункт – рестораны и заказ Еды на дом. Но здесь, если в предыдущем пункте я еще держался в рамках 100-200 евро, то здесь, честно признаюсь, иногда в этом пункте мне доходили а, столбик моих расходов и до 400 евро. Честно вам признаюсь, все как есть, рассказываю сегодня. Отдельный guilty pleasure для меня был, это ведерко миндального мороженого, внутри покрытого шоколадом от Magnum ночью, знаете так, часов в 11, под приставочку, да, под футбольчик. Было такое, признаюсь. Но есть также и способы сэкономить, если вы хотите не отказывать себе в том, чтобы заказать, так иногда что-то покушать. Есть два сервиса, основных во Франции, это Uber Eats и Just Eat. В Uber Eats удобное приложение, где вам показывают, кто будет ваш доставщик, также показывают его геолокацию, но у них есть сервисный сбор 7 Евро три это сервисный сбор и 4 евро это за саму доставку это не всегда удобно это увеличивает ваш а, чек вы также можете рассмотреть вариант с Just Eat потому что цены дешевле в принципе, по выбору ресторанов практически то же самое. Попробуйте сами сравнить. По поводу ресторанов, здесь уже абсолютно зависит от качества ресторанов. Если вы в какое-то местное bistro зашли, это будет один ценник. Если в какой-то серьезный ресторан, то это абсолютно другой. Примерно так вам могу сказать, меню антре, люпля или десерт где-то будет стоить 50-70-75 евро, если вы в такой более-менее статусный ресторан пришли. Если мы говорим прям про самый бич-пакет, вот, вот самое, что ни на есть, вот, чтобы сэкономить, да, чтобы остались максимальное количество денежек у нас в кармане. На завтрак мы берем круассан за 1 евро, 1,5 евро. Далее кофе тоже 1,5 евро, то есть это 3 евро. Далее на обед у нас будет с вами кебаб. Кебаб берем меню, естественно, с картошкой фри, колы где-то 10%. 10 евро будет это все стоить Это уже 13 Вечер вы мониторите сайт Доминос Пицца У них есть специальные акции 8 евро платите Получаете большую-большую-большую пиццу Но не очень, не, не, большую, не, не очень большую Просто большую пиццу 8 евро платите и плюс может быть Газировка 10 евро То есть насколько сколько получилось? 10 днем, с утра 3 и 10 вечером 23 евро Меньше этого, ну честно, сложно представить во Франции Таким образом, друзья, вы примерно будете тратить а, где-то 1100-1200 евро а, в месяц во Франции, можно меньше, да, все зависит в большей степени от того, где вы живете. Если вы живете на Лазурном берегу, да, там, в Ницце, например, в Каннах или в Париже, то меньше вот 1200 евро ну, очень сложно упасть друзья спасибо вам за просмотр если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте ему лайк напишите комментарий напишите как э, вообще вы э, в данный момент э, экономите какие есть еще способы экономии во франции или, может быть в россии те способы про которые я сегодня не рассказал также у меня есть телеграм-канал э, в котором каждый день что-то мы обсуждаем обсуждаем политическую ситуацию в том числе отношения французов э, к русским э, так что подписывайтесь и туда Друзья, желаю всем вам посмотреть это видео в добром здравии. Желаю, чтобы в вашей стране, в нашем мире, в нашей парадигме никогда не было войны. В данном случае она есть и хочется, чтобы она поскорее закончилась. Желаю всем мира и увидимся в следующем видео. Всем пока!